Да. Ребята у нас по катушке и в этот раз с сумным <с человеком. Я владелец аж такси компаний. Даже мы взяли в управление огромный Московский парк, Измайловский. Но мы его продавать, я бы, наверное, продавал бы дерьмо, да. А что, Саня, сколько удавалось и удается зарабатывать? А как вы решили, что все хватит, надо сваливать? Ну, что-то когда две недели, я уж не жрал. Не жрал две недели? Шучу, шучу. Ну да, когда уже три вот, сейчас у нас оборот, чтобы не соврать, скажу, где-то тысячи долларов в день, это вот такой приход сейчас по ферме. Снай, да, растет на тысячу процентов было Самое главное, чтобы там Все что Купился 6 на Куринскую специальных программы, которые забывают какой-то из альтфоина кто-то на с я сегодня общался с, Никой, с антоном одновременно когда они начинали разговаривать я думаю, ебать, короче, заберите меня. Мне кажется, сейчас кто-нибудь смотрит на это видео. И такой, знаешь, но, блин, выстрел такой. Пошел, не взял дедовое ружье, короче. А в рот засунул просто. Понял, что он ничего не понял, не, не, не застрелился. водой начал. Да, на него брызгает, такой блядь, как бизыгий, короче, чувак. Ком-ком-ком селика! Здорово, это Шамшурин, и прежде чем ты будешь смотреть эти покатушки, у меня для тебя крутая информация. Если вообще тебе интересна эта тема, и в частности, интересно наблюдать за моим каналом, Там, соответственно, если ты проходил какие-то мои тренинги, а, наконец-то книжка в магазинах. Вот она выглядит вот так. Она выглядит вот так. Вот, она вот такая вот толстая. Обложка изменена, но содержание тоже редактировать не стали, это очень круто, потому что оставили полностью оригинал. Это вообще здорово. Она сейчас э, находится во всех крупных книжных магазинах страны, поэтому в каком бы городе ты ни жил, я думаю, что там возможно, что она есть в, в каком-то крупном книжном магазине. Плюс на интернет-магазине «Озон». Там прежняя обложка, и ты можешь заказать ее через интернет, либо вживую прийти в книжный и купить ее там. Поэтому я тебе очень рекомендую, сам читал. Я думаю, тебе будет полезно и интересно. Плюс здесь еще есть вот такая штука, как тренинг внутри, бесплатный. Ответственно, ты сможешь пройти по ссылке и скачать какие-то видеокурсы абсолютно бесплатно абсолютно в свободной форме и еще такие две новости значит сейчас скажу 12 и 13 я в питере буду проводить двухдневный уикенд с еще одним тренером с моим вот что это это формат суббота воскресенье с утра до вечера это будет небольшая группа людей по стоимости всем подробностям там будет телефон под видео там написано что питер звоните спрашивайте записывайтесь потому что количество мест ограничено, то есть больше-большего мы не возьмем, потому что иначе не хватит индивидуальной работы на каждого. И в Москве это будет 19 и 20, соответственно. То есть 12-13 мини-группа уикенд в Питере, увидимся с вами там. И 19-20 мини-группа уикенд в Москве, увидимся с вами в Москве. Такие классные новости. А теперь, ребят, смотрите, по катушке с умным человеком. Вот он стоит, кстати. Если бы не Саня, этой книжки бы вот здесь не было. Да. Саня познакомил меня с человеком, с женщиной, я бы даже сказал, с прекрасной, замечательной, которая как бы поспособствовала тому, что книжку напечатали в издательстве АСТ, и, соответственно, она попала в магазин и в интернет-магазин Озон. Саня, да, спасибо. Гениальный, гениальный Гениальный маркетолог Саня. Все, поехали кататься и поболтаем, Санько. Вы узнаете о нем подробнее. У тебя вообще ебашная, я тут выпендриваюсь, а твоя, наверное, мою сделали. Да, так у, у, тебя у меня 2 литра. Стоит. Ну, так у тебя она маленькая. Думаю, ну да, а у, Думаю, у тебя сколько? По-моему, тоже 2, у меня 249 лосей. Ну, где-то приблизительно столько же. А сколько у тебя до сотки? Ой, блин, это такие вещи, которые я никогда не знал. Ну, это самое главное, мне кажется, какой-то там, не знаю, крутящий момент, лишь бы сколько она до сколько сотки до сотки, хрен его Самое главное, чтобы красивая была тачка не запаривала, в ней ездить. Ну, блин, до сотки ну для <сёк> меня важно тоже. Поэтому... Хотя, если, конечно, будет такое, что-то квадратное. Самое важное это Каен. Самое <сёк> важное это Каен? Турбейс. <сёк> <сёк> ну, вот меня недавно клиент прокатил, короче, 520 лосей. Бля, он, конечно, фырит. Ага. Просто адовый фырит. Я один раз водил Каен, и я запомнил это ощущение, когда его заводишь, такая нежная дрожь. <сёк> а я смотрел Мэрс АМГшный в этом в салоне там заводишь и прям когда на газ прям нажимаешь и чувствуешь вот эту вибрацию и блин ну конечно тоже это крутой чё давай это поздороваемся что ли. здорово Здоровый. всем привет у нас в гостях саня саня когда меня тебе. зовут александра никиенко занимаюсь инвестициями в криптовалюту так, непонятное слово, криптовалюта, <свят> да, да. да, ребята у нас по катушке и в этот раз с умным человеком, <свят> вот, поэтому, возможно, сейчас какое-то некое предисловие, то есть, возможно, многим из вас будет интересно послушать Саню, но многим, может, неинтересно, потому что они скажут, это слишком сложно для меня. Ну, для меня это реально сложно. Или слишком просто. Может, уже кто-то далеко не да, Но ушел во всяком смысле, случае, мы в конце дадим какие-то контакты, и, возможно, может быть, кому-то там из вас захочет посотрудничать там, или что-то, какую-то консультацию какую-то получить. Давай, Саня, рассказывай, что ты чем-то да, занимаешься. Да, еще раз, парни, привет. Занимаюсь инвестированием в блокчейн активы. Вот, то есть среди... Ты только сразу переводи на русский, в том числе и для меня. есть такая новая технология, блокчейн, на ней построен, построена, грубо говоря. Bitcoin, сеть биткоин, сеть эфириум и вообще все альткоин сети это сейчас новый тренд криптовалют как раз да то есть, то есть ее не существует по факту а да? расскажи да что такое криптовалюта ну, вообще криптовалюта да очень хоро хороший вопрос все интересный данный что я сам да. как не знаю в принципе зачем не знать да растет на тысячу процентов год да и ладно не на самом деле есть есть технология да технология, которая называется блокчейн, это цепочка блоков, в которой каждый блок записывается. Ну вы поняли, да? Да Пока ни хрена не Нет, смотри, насколько я знаю, это как бы какая-то интернет-валюта, не физическая. Да, не физический актив. И она, ее никто не хочет в войну искать. она в каждой стране не приветствуется, потому что она угрожает. Уже приветствуется. А, уже приветствуется? В Швейцарии уже есть зона специальная, которая... Ну, говоря, в регули... надо бабла Швейцария регулирует уже да, вот, управление биткоином, проведение ICO, то есть проведение таких вот типа краудфандинговых uh, и краудинвестинговых <свестит> сборов денег да, в валюте. Вот, в Смотри, а как, их, как ими пользоваться? То есть ты, допустим, можешь в интернете за да, какой-то вот товар прошу, расплачиваться просто. или Да, что? да, сейчас уже можно там в ресторане, у Новикова заплатить криптовалютой. А для того, чтобы ей пользоваться, надо всего лишь на кошелек завести. Желательно два кошелька Один на котором ты ее хранишь да? вот, Грубо говоря холодный кошелек Из которого нельзя ее украсть да? И один там на мобильный поставить Чтобы делать эти расчеты можно. А, а это только убрать. у Новикова такая история Слушай, я обычно плачу только на биржу Полоник Ты обычно ешь поис... только у Новикова, короче, да, как олигарх Поэтому решил, что так Просто, конечно, крошки, картошки не прокатит? Пока нет Скоро в Ростакси можно будет заплатить А, Ростакси, да Это такая еще одна реклама, да? Да-да-да вот. Пока для русского человека криптовалюта это максимум, что это инвестиция вот. Для предпринимателей это новая сеть для там, построения каких-то умных контрактов Для ну то есть для таких узкоспециализированных вещей нам это пока не нужно Только если мы хотим инвестировать в это и заработать денег, как активный, пассивный А доход. вот как, например, если кто-то из наших зрителей скажет Мне интересно, я хочу что-нибудь mm -hmm. Что им надо... Ну? Но ну, есть Мы вот три, три вещи сейчас такие актуальные. Там, какая пошаговая с тем, то есть ну, там с чего начать изучить что-то, не знаю, там, угу. посмотреть какие-то формы или чего -то. Да, самое простое это начать майнить. Сейчас, знаете, такая тема бум. Сейчас все майнят. Все стали фермерами, накупили себе ферм для майнинга, подключили их, Маляет, там, пиздец. Но, видеокарт накупили, собрали. вот Это пока остается актуальная штука. Просто ферма сейчас скупается не за 6 месяцев, а за 12, ну, условно и можно добывать криптовалюту посредством майнинга что такое майнинг? Он купил себе 6 видеокарт, поткнул их в материнскую плату, подключил их там, специальной программой к пулу, который добывает какой-то из альткоина я, я сегодня общался с Никой с Антоном одновременно, и когда они начинали разговаривать я думаю, ебать, короче, заберите меня. Мне, конечно, сейчас кто-нибудь смотрит, ну, это видео, Я такой, знаешь, выстрел такой. Пошел, взял дедово ружье, короче, а в рот засунул просто. Понял, что он ничего не понял, не застрелил. той водой начал на монтитуре. Да, на него брызгать, такой, блядь, к этой короче, чувак. Ты сейчас читаешь сатанинскую молитву, в Тюмени там, чувак, сидит. Подожди, пацаны из Тюмени сейчас майнят, он сейчас сидит и пыхтит от пота, потому что у него 6 а ферм вокруг да. него стоит. Ну там же тоже есть в Комната такие, да? греется. Греется, них, да? да. Там плюс 50 Давай, да. в комнате, да. Поэтому у меня есть ангар в Подмосковье, где мы этими фермами... Упро... Ну, то есть... Серьезно? Где... Да, мы ну, не построили, а отремонтировали ангар, провели обалдеть. там 200 кило как это называется. Вот, блин, я не такой ботан, кстати. 200... Слушай, плюс 50 в комнате я, кстати, никогда не... Киловатт, наверное, не да. Не ощущал. Нет, там уже не плюс 50, там вытяжка хорошая. Нет, а вот если так плюс 50 в комплекс. ну да, вот те пацаны, которые дом поставили, вот эти штуки, наверное, сейчас это больше не очень радуются, да, и кондиционерам не помогают. Не платят за тепло, да. Зимой им будет хорошо. Зимой можно парники, дом будет ну, помидоры. Ну, кстати, ребята, эти покатушки не про вот, Не знаю, решили просто прокатиться, тут это самое по городу. Вот, а ближайшие, прям вот Ближайшую неделю где-то выйдут Прикольные покатушки, там они И протелочек, то есть и подходы Как я и обещал, вот с начала августа Правда, но завтра Вернее, когда ты будешь это смотреть, уже будет, наверное, число 2-3 Вот Прям самые-самые-самые ближайшие дни Будут покатушки и протелочек Я могу постараться, чтобы это было первое Вот, да И будут, короче, всякие там подходы не подходы. ну то есть прям канал очень сильно оживиться я прям сам уже этого жду а сегодня извольте надо послушать умного человека и возможно а что там еще про такси? не будет ну как а ты же это женатый не ну я не буду к телочкам подкатывать но ну, ты в общем у нас за это женишься, да да я женюсь поэтому телочки закончились остались то есть, в все в это, вот в этой машине появляются женатые иногда люди да то есть вопреки мнению большинства. Думают, а вы расскажите, как пикапер и биткоинтер оказались в одно время в одном месте? А как, кстати, Санек оказался? меня с подругой познакомилась. да. А ты общаешься с ней сейчас? Конечно, общаюсь. А она там что, замуж не вышла? Вроде нет, но, наверное, выйдет скоро. Ну, она такая нормальная девчонка, кстати. Ленивец. Нет, я ее называю как бы ленивец. То есть она прикольная, достойная как бы каких мало вот она я там спрашивал как мне что-то там продвигаться как что-то вот она меня познакомилась с саньком mm -hmm. я уж не помню как это и когда было ну было какое-то время может наверное, год давно, назад. да да да летом наверное а да агентство по маркетингу, побочный бизнес да запускатор. запускатор uh, да оно образовалось из Вообще я владелец такси компании у нас был отдел маркетинга И иногда, ну когда в такси нет маркетинга У нас он сезонный, надо что-то делать Загружать работы ребят И поэтому мы начали брать В смысле сезонные такси сезонный бизнес? Да, ну допустим мы квартал открутили рекламу Нам надо понять замер Нет, подожди, а он в принципе Разве он сезонный бизнес? Нет, такси не сезонный, маркетинг сезонный у нас Нам удобнее делать маркетинг циклично И не постоянно откручивать рекламу грубо говоря, вести компанию квартала, потом э, смотреть на замеры, то есть на показатели, ЛТВ высчитывать свой. И Ты опять туда в Ну работу. да, да. Вот, вот, чтобы понять, какой... Да ну... Ничего парни пускай загугли, да? Да. нет да сейчас как бы как обычно там те кто плевался я думаю они продолжат это делать под видео Сань недавно начал свой канал вести но его пока что удивляет количество негативных комментариев почему меня пишут дерьмо под видео под моими видео что там пишут у меня канал тоже про я канал тоже про криптовалюту про инвестиции в криптовалютные активы там это называется ICO channel это конкретно о том как провести ICO, как инвестировать в ICO. Сад, и... чуваки, да, кому интересно, будет этот а, там дальше ссылки, просто мы тебя да, разместим да, в этом. Конечно. Сейчас, наверное, кто-то думает, ааа, -а, заплатили! Саня, где мои бабки, блядь? Ты же мне заплатил. Да. А вот и не заплатили. Расскажи, Саня, это занимался вот этими непонятными мне словами и многим другим. Да, где работал до этого, что делал. Mm -hmm, да. У нас, в принципе, канал не только про пикап, а вообще про личностный рост. да, И людям, я думаю, интересно будет узнать, у кого какая история. Потому что многие, сейчас прям секунду, они, они оправдывают свое бездействие да, какими-то, скажем, внешними ситуациями, внешними факторами. Я думаю, что тоже там у нас не из семи миллиардеров. как бы. Ну да, само собой. Древнею клана какого-то, не знаю. Да, лет в 17 я пошел продавать кабель в магазине О, кабель. В магазине кабель. Товтология какая-то. Отматывал кабель и продавал, в принципе. На все, чего ума хватило. вот потом пробовал продавать диски в палатке. Такое есть настроение магазина. Дальше на заправке колдовщиком работал. И как-то... Не, но ну бабки нужны были все время, потому что, само собой, я не... А ты в Москве, получается, скольки лет живешь? А, да, я еще, можно сказать, я москвич просто. На какое-то время я покидал, покидал столицу, был на Украине. Ага. Вот. А в Москве постоянно нужны были деньги, потому что живу я с мамой, ну, как бы жил я с мамой, и уже давно с ней не живу. Вот. И мама школьный учитель, в принципе, в 17 лет я уж почувствовал сильную зависимость от денег, что они были нужны. И вот начал пытаться как-то зарабатывать. Вот. Учился в колледже тогда в финансовом, и потом пошел на практику в налоговый, понял, что налоговый это дно, еще то... Почему? Там, ну, то рублей, короче, я зарабатывал, как в палатке настроения в 17 лет. Вот. Дальше был колл-центр какого-то Home Create банка Кол-центр. Что ты там делал в Звонил кредиты предлагал людям. Продавал. А ты холодный звонки, Нет, там по теплой базе клиент. Ну, те, кто уже приобрели с дуру какие-то услуги Home Credit. С дуру. В те времена, это вот когда был 10 лет назад, да, только с дуру можно было. в русском стандарте или в хоум кредите взять какой-нибудь кредит. Что там, а процент какой-то? Да, да, что-то там было нереальное. Условия были очень плохие. И а, как бы работа была реально адской, и, там по 12, 12 часов ты сидишь и телефон звонит сам, ну то есть он звонит сам и ты не можешь там не начать говорить А, то есть он автодозванивается? Да, да, да, да. Ре реально как бы, конечно, есть люди, которые должны заниматься такой работой, но вот нормальный человек, который хочет деньги зарабатывать, А сколько раз ты головой, из ста, например, соглашаются, а остальные посылают нахуй? Это, Но... кстати, какой-то параллель с пикапом имеет, да, потому что, то есть, ты... Много подходов, да, надо Да, делать. то есть, и ты, как бы, ну, то есть, ты привыкаешь к отказам, то есть, когда ты их боишься, вообще сложно что-то делать. И в продажах работать, да, и в пикапе там что-то. Вот сколько, какая там была конверсия, чувак? Ну, как минимум, из 100 звонков, наверное, только три закрывались продажами. А были кто прям жестко реагировал? Типа идите нахуй, Ну да, конечно, говорили прям иди больше. Прямо иди, иди нахуй, твой банк там. Там, ну, то есть, из-за 50 рублей снял с меня 10 тысяч, ты говоришь, ну извините, как бы, ну это Это не ты, да, это ну, банк. Да, да, Ничего личного, попробуйте взять у нас еще 15 тысяч перекрыть Еще раз наебали, короче. Да, ну как бы почему, почему бы и нет. А он говорит, а, да, что я не подумал. Друзья, как мне перекрыть мой кредит? Это может можно у вас еще раз взять икрышку, да? У вас есть персональное предложение, в общем, вот они прикольные. Я пошел. Потом в Ситибанк холодные звонки уже делать, то есть там просто два раза больше платили, оклад а был в два раза больше. Я тогда подумал, пойду-ка я в Ситибанки буду продавать ту же фигню кредитные карты. А там вообще прикольная работа, там просто тебе дают сим-карту и желтой страницы такую книжонку. А я помню и, все, и, типа, и ты пошел, да? Да, по ней бомбить вообще. И там уже если из ста у тебя хотя бы три встречи будет, то это клевый результат. Потому три встречи закончится, скорее всего, нулем продаж. Надо три встречи в день, чтобы где-то. И делать... там еще одна может закрывается лучше. Ну случае, вот прям да. офигенно, если три встречи в день, и на одной ты там продал карт, ну то есть кому-то втюхал кредитные карты, то это прям очень, очень крутой результат. А да, мне вот Тиньков принесли карту. Mm -hmm. а я ее даже как бы, ну, я, я не стал даже, ну, я не думаю даже, чтобы ей пользоваться, конечно, какой-то ебический процент. Да не, не стоит, конечно. Ну просто как бы раз принесли, я думаю, ну пусть будет. Mm -hmm. Кредитные деньги это клевый там леверидж. Это вот, как делают, но ну, не будем говорить тупые, потому что мы можем, ну я могу обидеть кого-нибудь парни вы не тупые, но, блядь, на кредитные деньги покупать там э, без мотивации, покупать все шмотки, там тратить их на рестораны, на какие-нибудь, блядь, или на, ну, на какие-нибудь там бытовую технику. Я не помню зачем. Кредитные деньги созданы для того, чтобы увеличивать ваше там благо и давать скорость вашему бизнесу, да, там некий леверидж, который позволяет зарабатывать больше, да? У кого-то кредитные деньги – это мотивация, чтобы и вашей, да. У кого-то это просто как это называется, бля. Ну, легкий к способ получить камень, камень, бесплатно, да, да потом бесплатно, Вот он камень и бросьте его в воду вместе с кредитными деньгами, да. Ну, здесь, вместе кажется, с собой. Вместе примерно. с собой, да. И вот э, тут, ну, я Пойдем... очень плохо к кредитому отношусь. Саня, пройдемся. В эти банки я чуть при, преуспел, потом был девятый год сокращения. И вот, когда меня сократили, и как Ченка послали нахуй... Лучше в Ситибанке... не торопись, ты сейчас Денчик, не побоюсь то слово пиздадется. Окей, вот, сократили. Вот так и начался путь к предпринимательству. Путь предпринимательства, да. А как ты понял, что надо что-то вот, ну, свое? Ну, что, когда я как белка в колесе херачил в корпорации, вообще не знаю, что такое сон для эти выходные, не было время даже остановиться и подумать, как говорят, помедитировать. И вот когда меня нахуй с работы послали, у меня появилось огромное количество времени, чтобы подумать, помедитировать и понять, что, ну, что я хочу заниматься чем-то своим, что я не хочу больше работать на, ну, на корпорацию, да, я хочу делать что-то вот ну, своими руками. Меня тут вот смотри, тачку пиздит да, с ними. Ага. Вот как происходит. Отжатие. Отжатие. <сосы> <сосы> а это, это белка-каржи, Денчик. Твои друзья. Твои горифаны. <сосы> <сосы> <сосы> знаешь, белка-каржи? Да, да. Я их лично не знаю. Но в смысле вообще, так вообще так. вот ну это... Вот который который взял в аренду машину, он будет отвечать за то, что он поставил эту попало. Ну то есть типа штраф ему придет, да? А было бы прикольно вот так, типа, сбросил ее посреди дороги, вот, знаешь, посреди Арматы, короче, и свалил. Ну, их можно оставлять на платных поставках, и будет это бесплатно, но если нарушил, то тогда будет. Смотри, Саня, а ты тогда жил, как бы, тебе не надо было за хату платить, да? Да, единственное, что повезло, то, что я жил с родителями, с мамой, не надо было платить за хату, но время подумать было с головы не сдох условный момент того что когда живешь с мамой тоже в идеале надо с и платить за хатур Нет, понятно но грубо говоря три там месяца можно продержаться а моем случае там как и в случае многих там сельпазавров кто приехали там в свое время это да смотри это я машу а ты тоже да Которые приехали смотри, у нас, нет ну, времени ждать в любом случае Если, короче, уволили... Йо, no. No. Сейчас, все, сейчас все пацаны, которые смотрят канал, скажут, да хули его смотреть, это москвич, квартира, блядь, ни хера не добился Ничего, да? Нет, да нет, я просто смотри, некоторых из них я понимаю, потому что вот Если, например, у меня там кончили бы бабки, то есть я бы, блин, у друзей бы катавался там месяц, потом бы Пришлось бы сваливать, короче а это, блин, вот оно выше, оно не дает тебе времени на спокойное раздумывание. Очень похожая история произошла со мной после банка, потому что я уехал в Сочи. Я помедитировал и решил, что пора что-то делать, создать свое. А хотелось мне тогда заниматься тусовками и мероприятиями, организацией, ивентами. И вот мне предложил мой дружбан диджей поехать в Сочи. Вот, Он на тот момент уже был довольно известным диджеем. Играл там, правда, всякие психоделик транс. Да, а, это аккуратно. на любителей, я тебе скажу. Тема, это... да, тема на любителей. Я, я люблю, а вот да. как бы это не повза, короче. А он такой, его там знали в тусовке, мы часто вместе тусили, и он потом решил играть другую музыку начать, и поэтому мы поехали в клуб «Плюш», он там играл, а я листовки раздавал Сам, как промоутер. Окей, так, а оттуда то, Я тоже быстро хожу. Раздавал там листовки как промоутер клубный, потом мы придумывали вечеринки, клеили баннеры по этому Сочи. Вишка была в чем? Что у нас было 10% со сборов в барах. А, Ну там сколько там набухали люди в баре, наели, 10% мы получали. И плюс он еще получал что-то там порядка 3000 диджейского гонорара. А за номер мы платили 1500 в день. Вот, Ну и получается, надо было тоже как-то крутить. Забить в отеле. Но как отеле мы это не назвать, это был такой номер. Ну, за полторашку я думаю. Да. На я улице, звать, кто говорю. в Сачах был, это была улица Вино... Виноградная или Виноградовая? Да, я, по-моему, там был где-то, а что -то... за отель. Это какой отель? Это частный, Фазенда. А мы частный жили на что-то какой-то... Бля, не помню название, вспомню, скажу, но это был отель. Ну, короче, через месяц бабки у нас закончились, а провели мы там где-то 5 месяцев. И четыре из них приходилось крутиться. Бегать по разным клубам, ресторанам. Забивать себе другие дни диджейством. Забивать другие дни вечеринками. А как вы решили, что все хватит, надо сваливать? А, ну, что-то когда две недели, я уж не жрал. Не жрал две недели? Шучу, шучу. Ну да, когда уже... Шучу три. Когда уже там долг был две недели за номер. Нас уже там это дедуля, у которого мы жили, выгонял. Мы там... Ну, когда прижало со всех сторон мы уж поняли что пора сваливать в общем это не дело мы уже не можем там заработать там придется в сезон... вернуться в Москву да вот это вот такая да, фраза, <laughs> да придется То обратно ехать, там барнаул да да, в Москву блядь. <laughs> а Слушай, еще ну вот эти беки как бы неплохие ну, в Москву а это, это было еще сентябрь самое смешное я сижу на пляже в сентябре и ж такие школьники ходят, знаешь, очень непривычное ощущение. Ты вроде такой голый, ну там в клавках купаешься, с матрасом надувным, и тут толпы детей 1 сентября из школы уходят. Вот. Ну да. да, потому что тут уже такого нет, конечно. Да, пляжный сезон этот закончился, к концу сентября мы свалили, потому что вообще нельзя было ни работать, найти ни бабок. И приехали в Москву и поняли, что хотим делать. Кстати, вот мы сегодня в Курвазье встречались, а я свой первый диджей-сет играл в Курвазье и был долгое время диджеем-резидентом в Курвозе. А я учился на диджее, это самый Джазбас кафе в Самаре. Mm -hmm. Такое было. Ну, короче, долго это не продлилось. Меня на самом деле очень колбасило от того, что я стоял, ну, от людей, какие-то вот эти панические атаки. И, в общем, это мешало даже вот в квадрат попадать что я был весь вовне mm -hmm. хотя я любил прогрессив вообще то есть прогрессив транс прогрессив хаос mm -hmm. это прям... mm -hmm. Не, я попсу любил мешап дик там немножко дипа всякие там олдскульные хиты майкл джексон там... Саня, это, короче кладезь непонятных. мне это понятно в данном случае я понимаю о чем идет речь кладезь непонятных слов да, просто... Как будто Индия из, из племени, а Амазония это... его привезли Ст... сюда, и он, он что-то говорит. Странные вещи, чувак, говорит, какие странные слова. Да. Вот И мы, конечно, начали заниматься промоутерской деятельностью, по всяким клубам организовывать вечеринки, сделали промо-группу. Я это не назову предпринимательством каким-то серьезным, потому что для меня бизнес это предпринимательство, это, конечно, ну, сейчас абсолютно другую ну, приобрелось, приобрело другой окрас. А это детская хуйня, но мы тогда считали, что у нас свое дело... Мы там в четверг в одном баре забираем, там тусовку у нас там сбор с кассы, плюс диджейские гонорары в пятницу в другом баре, там в субботу у нас там в этом клубе выступление. И в общем так тянулись, тянулось какое-то время, мы выходили на большие мероприятия, делали там квест для мини-купера, квест на... Короче, мы вышли на какие-то прикольные ивенты большого уровня И вот тут уже начался бизнес тут я понял, что есть подоплека проводить корпоративные мероприятия, внешние и внутренние мероприятия. Для и компании. что ты потом занимался вот этим э -э ивентами, да. мы, ивентами? У меня было пару партнеров, мы открыли ивент-агентство. Вот. Сначала я там как шпион внедрялся в разные компании ивентовские, чтобы чуть-чуть поработать, где-то базу украсть, где-то опыт приобрести. Ну и в итоге первый мой бизнес, это был ивент-агентство. Сейчас, как многие мы... люди скажут, мы же говорили, наворовали, блядь. То есть у нас видишь в стране такой стереотип, но не у всех, слава богу, да, и в Москве меньше. Что если у человека есть деньги, значит он их напиздил. Нет, деньги я не пиздил, Ну вот, получается, что нечестным путем, как бы. А Если почитать, знаешь, у многих известных там. В том числе. Да, да, вроде да. Да как прошли. А вот она. В том числе это там того же, там, по-моему.. Синькова там, ага. еще кого-то там, по-моему, Чичваркина или кого. То есть они прям пишут, что там они, я не знаю, там контрабандой чего-то занимались, джинсов каких-то варенок, да? блядь, там, да, что-то. Телефонами. Телефонами, ну, как а бы, было. надо было с чего-то начинать. А Понятно, Чичваркин что... Чичваркин вроде не очень хорошо. Не, нельзя сказать, что он уже где-то, но вроде у него сейчас Слушай, ну он сейчас, как бы, не совсем уж херово живет. Видел это видео Трансформатора недавно. Ну, вообще, что он типа в Лондоне, там у него mm -hmm. свой винный бизнес какой-то, типа, он говорит, ah, нет а, таких, да. таких, говорит, масштабов, но это типа ну, спокойно, свободно, ну, ну, там так бездатно Да, все, все выглядит... в сравнении. Да, да, не, ну как бы, если ты зарабатывал, может, там миллиарды. Нет, <свист> конечно, он больше меня зарабатывает, поэтому он ну, ровный пацан. Ровный, ровный, ровный, а потом все стали кривые пацаны такие, знаете, изогнутые. Вроде в Россию, в России его не любят власти. и нельзя сюда вернуться. Поэтому он уехал. Не, ну, чувак, Но опять же. Я не думаю, что у него Какая такая попал, грустиночка по выходным, значит вечером он плачет сидит. Плохо <соцентрология> <соцентрология> березки. Нет, ээ, на самом деле, я бы, наверное, не смог. У меня менталитет все-таки русский. А так вот, я думаю, альтернатив стран дофига. Я на английском плохо говорю. Ну, научишься, вот Саня. <соцентрология> Пойдем в тачку. <соцентрология> Я... Супер, ну в общем да После ивентов еще был интернет Магазин корейской косметики Попробовался в этой теме И что, нормально? Не, не очень, ну как не очень блин, Просто мимолетно, все Я к предпринимательству вот отношусь сейчас Мне все равно чем заниматься Если бы дерьмо приносило деньги, я бы знал кому его продавать я бы, наверное, продавал бы дерьмо, да, Саня, я... пристегнись, okay. если. Пристегнись, перебьюсь. Окей. Если бы я знал, кому оно нужно, да, что оно полезно, да, там, грубо говоря, то вот предпринимательская деятельность стала для меня чем-то таким. Садись, какашек, энергию вот, это круто. Это круто. Вот если бы в России что-то такое, ну, как бы мне так пристегнуться? -то, -то, Саня, ну ты Тихо-тихо, подожди. Вот. Че, если бы в России? <смех> да, если бы в России я знал бы, что есть люди, которые страдают от нехватки дерьма, то я бы ему его продавал бы. Потому что вот что такое предпринимательство, это найти там ну, потребность, найти, да. найти потребность и качественно ее закрыть. Да, и чем заниматься все равно. После корейской косметики еще был фандрайзинг, там спонсорство всяких мероприятий. Что-то Yes Working, это Networking клуб. Такси, первый раз я себя в такси там лет 5 назад наверное попробовал. Мы Сейчас, там... Саня, а куда тебя везти? Куда меня? ты меня прям до дома довезешь? Конечно. Поехали в новые черемушки. А, блять, зарано рано сказал Конечно А где это, Саня? Это Ленинский проспект. С него на Вернатку или как дожди? Как же. Ну, плохо, ну, короче, я, я могу только так показывать Туда, сюда Ну, в общем, нам на Ленинский Это сейчас на Садовое и... Да, налево, да. Здесь, там, по Садику Да, ну, в общем, потом такси И вот такси меня зацепило надолго Так уж вышло, что я <клёх> уже... Я владелец аж такси-компаний Даже мы взяли в управление огромный московский парк Измайловский вот, и сейчас выпустили новое мобильное приложение Ростакси. Первое было, так и называлось Ростакси Транспортный парк. Ее мы, ну, то есть она там прошла процедуру банкротства, и мы ее сейчас оживили заново. Потом в промежутке этих событий я делал такой бренд заказа такси Take It, Take It taxi». вот, ну, в общем, такси – это тоже очень веселый бизнес. Там, и когда, я очень много привлекал инвестиций в такси, в автомобили, в софт, просто под процент деньги. И созрел пул инвесторов. То есть я много лет занимался тем, что рейзил там, да, привлекал бабки в свой бизнес, что я там занимал деньги, перезанимал, брал их у банков, да, для своего бизнеса, брал у физических людей, ну, у, как бы у физических, да, инвесторов, у институциональных инвесторов, короче, институциональных. И поэтому как бы возник пул людей, которые мне более-менее доверяли и давали деньги, да, когда, ну, многим из них я их возвращал. Да, и вот так а вот хорошо, возник на, на последнем, там, ну, грубо говоря, все знают про этот хайп с биткоином. Мы уже давно там, увлеклись этой историей, и был один из инвесторов, который хотел инвестировать в эту историю. Вот, и мы там закупили первые, я помню, там 40 ферм. Вот, начали майнить, да, ну, только не биткоин, да, мы занимались GPU-майнингом, майнингом на видеокартах, майнили всякие альткоины эфириум и другие там альткоины вот потом начали торговать там торгу ну то есть изобрели свой торговый алгоритм начали торговать на полониксе это такая биржа до да, криптовалютная начали инвестировать в ICO проекты и вот ä, а что сани сколько ну, удав... удавалось и удается зарабатывать до да, вот последний по деньгам, по, вот по поводу допустим ферм да вот сейчас у нас оборот чтобы не соврать Скажу, где-то четыре тысячи долларов в день. Это вот такой вот приход сейчас по фермам у нас. Это оборот. Mm, это да. Это... У тебя получается в месяц? Это оборот чистыми, но ну, мои деньги или да. просто компании? Да, ну, ну, надо... Компании надо... чистые. Но долларов 200 сейчас я зарабатываю только с ферм. Вот как бы каждый день, день, да. Ну да фермы сейчас приносят вот так вот потом я еще делаю трейды да мы проверяем торговый алгоритм то есть мы на, ну там приторговываем <coughs> на, на бирже вот всякими а, прикольными парами а, валютными очень похоже на форекс на фьючерсную торговлю потому что рынок круглосуточный да можно прям с день и ночь выходные торговать на нем и вот последняя операция да там последняя инвестиция мне принесла 460 процентов чуваки, наверное, которые традиционные инвесторы просто охерели от 460%. процентов, но я вам даже скажу, что это был за проект, это был проект IOS. да, ICO EOS, да, я там был одним из первых инвесторов и сделал очень много трейдов, в общем, на этом и все. А че чувакам вообще посоветуешь по поводу по поводу бизнеса, там что-то такое, по поводу работы, чем заниматься, как начинать. У нас заниматься? многие спрашивают, например, типа, как найти то, чем мне заниматься? Я вот не знаю, короче. Понимаешь, ну, Первое, раб... это я там из Ульяновска работаю грузчиком. Мне ну, 20 уж 20. не 20. совсем так, 20. да, 20. но типа 20. работать там на дяде у нас в городе все как бы там ну, много не зарабатывают, не вижу перспектив, вот что делать, как чем заниматься, что скажешь вообще, ребята. Блин, парни, ну вот как сказать сейчас бы есть такие там периоды да когда но ну, рубишь нормально денег когда можно там миллион рублей в месяц заработать есть периоды, когда полгода лапу сосешь там, вот это предпринимательская деятельность, к сожалению, и э, надо быть готовым к тому, что, чтобы быть предпринимателем, надо сжать булки и какое-то время херачить, и будет а ничего многие, не да, получаться. Люди, что сейчас все будет заебись сразу. Как. Да, да, да, будет ни хера не получаться, будет, блядь, плохо, будет там жрать нечего, девка, блядь, будет тебя бросать, потому что у тебя денег нету. Короче, будет, ну, приключений будет до хера, и надо понять, что если ты вот встаешь на путь предпринимательства, да, то, ну, надо, скорее всего, да, у тебя не получится, как в, как в книжках, да, там, добиться всего сразу, а будет очень тернистая тяжелая дорожка. Но, а, чтобы ее избежать, надо понять одну вещь. Надо делать не то, что тебе хочется, а то, что, блядь, нужно людям, то, что будут покупать. Вот, блядь, если бы это знание пришло ко мне лет, блин, вот 21 год, когда я всей херней начал заниматься своей, там, блядь, никому не нужной самореализацией, да, вот, если бы я тогда понял, что продавать людям, что они покупают, что они хотят, я бы уже стал долларовым миллионером давным-давно. сейчас я только на пойти к этому. А и... Как это понять? Есть какая-то... Вот, вот сижу, сижу. сидишь ты, допустим, да, это, я не знаю, вот над, надо пример, сейчас я придумаю хороший пример, допустим, сижу я в интернете и думаю, блядь, у меня с какого-нибудь кошелька биткоина могут украсть деньги, да, тупой пример, потому что есть уже реализация, но он катит. А у меня могут украсть деньги, мне нужен такой кошелек, с которого у меня их не украдут, да, для чайника, где у меня там двухфакторная авторизация и еще что-то, и а вот, нет, а такого, да. допустим, нету, да, решения там, и ты такой, хоп, и вот, вот, скопи немного денег и напиши там такой кошелек, если ты разработчик, а если ты грузчик, то, да, по-любому есть какая-то хрень, которая тебя запаривает, да, вот ты видишь реально жизненную ситуацию, которая там складывается постоянно там не лучшим образом, нет какого-то удачного решения, вот надо придумать это решение, надо, короче, решить боль, то группы целевых там клиентов и это основы маркетинга ну, да и суметь это еще запаковать как бы и там ну, много чего ну да еще. но как начинают все там видят вот допустим Васе что-то нужно он не может это сделать возьми сделай не, Васе вот за нас, деньги я это. считаю мы решаем прям ну очень такую скажем, актуальную бой uh -huh. но у нас есть своя специфика привлечения клиентов бизнесу знаешь как бы uh -huh. Хрен его знает, вроде настолько она, эта боль как бы интенсивная, там массовая, как бы, вот, не знаю, тут как бы как вот Антон говорит, да, что типа он где-то там прочитал, что все должно. Ну, то есть это должно быть что-то такое, что само по себе уже как бы, ну, прям нужно и продается, а ты просто не должен ему мешать, короче, продаваться, mm -hmm. как минимум, да, то есть ничего что-то еще улучшать. Mm -hmm. Не знаю. Короче, нам на Ленинский, да? Да. Скажи еще пару слов, что-нибудь такое. Да, Пусть... что нибудь темное про маркетинг. Ну, вот в такие моменты, когда у тебя, допустим, ага. у человека ничего не получается, как материалов. Опускаются руки, да. да но хорошая есть тема хороший совет надо отпустить просто вот допустим иногда ты сидишь просто и вот свои нам не сюда нам по прямыми, а, сюда. и просто там своими проблемами вроде уже сам себе оттрахал голову да? вот такие моменты ничего хорошего не получится надо отпустить и разве ну, что такое да? отпустить Отпусти... пойти в парк погулять ну да отпустить за это один день просто... что-то изменится ты можешь увидеть что-то, что нужно людям, даже вот тупо пойдя в парк. Погулять, Ты значит да? опять будешь думать об этой херне. Ну все, по -по подумал, реализовываешь. Вот так вот действует, не принимать а Отпустить да? это же вообще просто ну, не думать, а просто отпустить, пойти, отпустить, релакс пока не Отпустить, пока не придет решение. Потому что когда мы что-то отпускаем, какую-то проблему, о которой часто гоняем, да? не гонять ее да, да от... надо просто от нее отстраниться сказать как бы блин стоп не хочу больше об этом думать пусть само разрулится и это помогает иногда прям решение приходит сквозь вот, ну, вот стоит только там перестать этого ну гонять в голове и все решение приходит у меня такое часто бывало. Я часто вытыкаюсь там, не знаю, просто вот не знаю, чем мне заниматься. Вроде там в, в такси такое было вообще там десятки раз. мы Конкуренты нас обскакивают, у нас постоянно не хватает денег, нас там кидают партнеры там. Я не знаю, вот когда вы занимались машинами, я не знаю, там две машины в тотал, нету денег на ремонт. Короче, вроде все должно быть заложено в модели, да. Вот, ну, как бы в идеальной модели все заложено. А как вот э, происходит, да, вот в жизни Бывает не всегда так, как в финансовой модели и, и в твоем личном плане, да, поэтому надо отпускать некоторые вещи, подстраиваться под какие-то события и более гибким быть э, в плане там, э, ну, в плане решений, да. Ну, ребят, как бы, опять же, люди разные, да, сюда приходят, а по сути дела все говорят об одном и том же, потому что, ну, истина они, их правило, одни и те же, поэтому херачьте, не задавайтесь ищите свое возможно это прежде чем вы это найдете да это нужно будет перелопатить много чего да это не просто но это будет того стоить когда получится здесь мотивации есть даже ты делаешь своих интересов Кайфово будет тебе а когда ты что-то где-то работаешь тебя взяли и уволили то есть ну, обидно блюдь. и получается ты тут понимаешь что как бы если ты много будешь работать ты получишь как наверное опять же вероятность есть что не получишь какой-то большой крупный результат А когда ты работаешь где-то на работе ну что хотя считаю что все равно есть крутые специалисты по работе они должны быть они должны там строить горизонтальную карьеру именно сейчас куда на тут же или вот там дальше разворачиваться съезжаем на тут дальше дальше на профсоюзную а по кольцу вот так туда да ага ну все ребята с нами был Саша. Да, ребят, всем пока. Знаю такую историю клевую. Мне ее рассказал там, один из партнеров по бизнесу. Монах перешел через Гималаи, у него спрашивают, блин, как ты это сделал. А он говорит, да очень просто одну ногу за другую переставлял. Вот такая вот мотивация. То есть просто каждый день делайте что-то одно ради бизнеса, ну, ради своего бизнеса, своего дела, совершенствуйтесь в этом. Хоть какие-то шашки, да. Да, получались? и когда-нибудь вы увидите, что все начало получаться. Ну, по крайней мере, так, так было у меня Я бился об стену головой И в какой-то момент стенка поддалась Круче быть умным и сразу знать, что делать Но вот не моя тема Все именно болью, ошибками И набиванием шишек Но все получается Потихоньку поддается Зарабатывать больше Реализовывать какие-то проекты более серьезные, там серьезные связи. Ребята, значит, ссылки на, на канал Саши внизу в описании, но ну, если кому-то будет это интересно, я думаю, все равно там найдется какое-то количество людей, для которых это актуально. Там же будет какая-то информация, как можно с ним связаться, если интересно вообще общение какое-то с ним, может быть, консультация или что-то. Сотрудничество. Вот, и ссылки для того, чтобы записаться на 12-13 в Питер на уикенд и на 19-20 в Москву на уикенд. Они тоже там внизу, жду вас на тренингах. Всем удачи, всем пока.